Привет! Сегодня мы с вами разберем, как продать монеты и год, потому что периодически такие вопросы поступают. Для некоторых, видимо, нет доступной информации. Давайте я вам сегодня покажу. Помимо того, что у нас в кошельке есть прямой P2P обмен, вы вот тут можете выставлять ордера, также есть и биржа Призмакс. Вот тут, если мы выставляем ордера, это P2P обмен, мы должны дождаться, пока человек возьмет именно наш лот. Мы видим их тут много. Человек может выбрать любой подходящий ему лот и не дойти до вашего если вы хотите продать сразу свои монеты и e gold, для этого нам нужно будет перейти на биржу призмакс вот эта биржа ссылка на нее будет находиться в описании так же как и ссылка на кошелек криптовалюты и e gold вы просто переходите по ссылке регистрируйтесь в описании под видеороликом я оставлю также подробную инструкцию Итак, мы попадаем на биржу призмакс регистрировался я тут давно но давайте сейчас с вами этот этап мы пройдем еще еще раз мы нажимаем на кнопку вход и тут уже есть данные от моего аккаунта но давайте я нажму на кнопку регистрация так как я ну к примеру новый пользователь нажимаю регистрация и тут нам предлагают ввести свой логин он может быть абсолютно любой единственное условие это латинские буквы и также может включать в себя цифры от 6 до 18 знаков ну давайте мы тут вообще абсолютно вот такой рандомный введем столько букв y отображаемое имя давайте я веду такое ярослав кальмаков тут мы вводим свою почту я вел свою почту и придумываем пароль Вот давайте нажму сгенерировать пароль который мне предлагает google и нажимаю кнопку отправить все прошло успешно мы видим что вот эти все данные они у меня уже тут забиты я нажимаю кнопку отправить и попадаю на биржу. Что нам нужно сделать, чтобы продать монеты и e gold? Для этого мы нажимаем кнопку Ввод/Вывод. Дальше переходим чуть ниже, спускаемся, находим и e gold и нажимаем кнопку Пополнить. И тут нам пишут, что мы должны подтвердить почту. Мы переходим в мои данные и нам нужно Нажмите для подтверждения почты вот этот текст на черном фоне. Нажмите для подтверждения почты. Пишут, что отправили нам письмо и нужно перейти по ссылке в письме и почта подтвердится. И вот я перехожу по ссылке из письма, ваш аккаунт подтвержден. Теперь мне заново надо авторизироваться. И опять на почту мне отправлена ссылка для входа. Так будет, собственно, каждый раз, когда вы будете заходить на биржу Prismax. выводите свои данные, и потом на почту приходит письмо, через которое нужно авторизироваться на бирже. Так, мы попали в свой кабинет, теперь нажимаем вот вывод». Спускаюсь ниже, еще и e нажимаю «Пополнить». И тут мы указываем данные, которые от нас требуются. В первой строке мы пишем, сколько монет мы хотим отправить сюда. Тут пишет, сколько будет зачислено на депозит. Комиссия на пополнение 0%. Тут, кстати, есть одно условие. Минимальное количество на пополнение это 300. Вот если я попробую отправить 100, нажму создать, то мне тут напишут равно 300. Допустим, ввожу 300 монет, что я хочу пополнить. Нажимаю галочку и нажимаю создать. Теперь у меня появляется такая информация, что для пополнения личного кабинета в бирже Призмакс мне нужно отправить монеты по данным реквизитам. это номер кошелька на который мне надо отправить 300 монет если мы перейдем в кошелек и e gold то нажимаем кнопку отправить и тут вбиваем вот этот вот кошелек который нам дали обязательно не пропустить момент указать вот этот комментарий мы его тоже копируем и вставляем сюда в поле метка тут указываем сумму 300 монет и подтверждаем все это дело закрытым ключом у меня на этом кошельке 127 монет поэтому отправить мне тут нечего но в принципе все и так понятно Вводите свой закрытый ключ, подтверждаете транзакцию и нажимаете «Отправить». И тут, собственно, тоже нажимаете кнопку «Да, я выполнил перевод». И в течение некоторого времени биржа ручная, тут работают операторы. Ознакомиться с работой операторов можно будет на главной странице биржи. Вот мы видим, заявки обрабатываются с 7 утра до 9 вечера по московскому времени. В это время, в течение какого-то промежутка, вам оператор одобрит ваш перевод, как вот, так и вы. Но не забывайте обращать внимание на время. Биржа работает в ручном режиме, заявки обрабатываются с 7 до 21.00. По мск и также тут есть такая акция что при пополнении депозита на общую сумму свыше 99 999 рублей уплаченная комиссия в следующие сутки возвращается вам на баланс вот такая вот акция также можно задать вопрос ответ только мы тут видим что оператора офлайн, вы указываете свою почту пишите сообщение и как только оператор появится он ответит на ваше сообщение и ответ придет к вам на почту теперь я перейду в свой аккаунт на котором у меня есть там некая количество рублей и покажу вам как купить и как продать монеты и e gold вот я на своем аккаунте мы видим что у меня есть тут 106 рублей вы можете заводить сюда не только и e gold, также можете заводить и доллары доллары пополнить можно через Advanced кэш perfect money nix money и paypal не знаю как насчет последнего сейчас в данной обстановке но в принципе тут такая функция присутствует также можно еще заводить рубли для покупки и e gold мы можем пополнить и также тут представлено несколько платежных систем киви яндекс деньги сбербанк advanced cash paypal и тиньков при выводе и пополнение обязательно читайте вот такие вот памятки которые тут присутствуют потому что тут указываются и минимальные и максимальные размеры транзакции и также другая полезная информация не знав о которой можно наделать каких-нибудь ошибок и значительно увеличить время транзакции как выводы, так и ввода ваших денег или монет, поэтому обязательно с этим всем ознакомляйтесь, чтобы быть в курсе, как и что тут делать. Но у меня уже на призмах есть рубли, поэтому я перехожу к торговой паре Egold рубль. И теперь если у меня есть рубли, я хочу купить и e gold я могу выставить в правый стакан это ордера на покупку ордера которые стоят в очереди то есть люди которые приходят на биржу и хотят моментально продать монеты они продают их в правый стакан а те люди которые хотят продать но им это например не срочно надо они ставят свои монеты в левый стакан и указывают цену она выше чем в правом стакане я же для наглядности сейчас куплю по более высокому курсу по 45 копеек за одну монету, чтобы не затягивать видеоролик. Итак, я нажимаю на этот ордер по 45 копеек. Количество лота у нас тут 126 тысяч 499 монет ЕГОЛ. E но у меня столько нету, у меня есть только 106 рублей. И давайте я вот нажму на цифру 106, и у меня выйдет 236 монет его e Я нажимаю купить. Тут у меня просят убрать все знаки после запятой и запятую естественно тоже и я нажимаю купить вот так Ожидайте, успех, операция успешно выполнена. Теперь мы видим, что на моем счету 234 монеты, 35 сотых. И теперь давайте покажу вам на примере, как их быстро можно продать. Вот вы завели монеты на биржу, чтобы быстро их продать. Чтобы медленно продать по более высокому курсу, например, вот мы видим тут лоты 45, мы можем продать по 46. Для этого мы в этом поле продать gold указываем количество монет, допустим это 230, и указываем цену в 40. Сорок шесть копеек. И видим, что получим мы за это 105 рублей 80 копеек. И 74 копейки у нас будет комиссия. Нажимаем продать и наш лот попадает сюда в очередь. Он будет стоять до момента исполнения, пока не будет распродан вот этот лот, следующий лот. И если вдруг не появится новых, то наш будет стоять на исполнение следующий. Может конечно прийти сразу человек и потратить там сколько у нас тут 60, 70 тысяч, а, например 100 тысяч рублей он сюда принесет и он скупит в принципе вот все три ближайшие лота такое тоже может произойти если вы кстати пришли с рублями и не хотите покупать по 45 копеек монеты можете чуть-чуть подождать и думаете что приобретете по 41 копейки то также вот переходим в это поле купить и gold указываем количество рублей даже можно так указать с которым мы пришли указываем цену по которой мы хотим купить монету поставить в очередь вот так вот тут теперь указываем количество рублей допустим с которым мы пришли вот я сейчас не могу нажать купить у меня нету 4000 на балансе но у вас эта кнопка будет гореть нажимаем купить и автоматически у нас вот по 40 копеек прибавится наша сумма в этот лот 4000 рублей сюда добавится а сюда 10 тысяч монет и когда люди будут приходить на биржу вот придет он продать 20 тысяч монет e-gold. 5000 монет он продаст по этой цене, а следующий будет продавать уже по более низкой. Потому что этот лот уже будет выкуплен, исчезнет, и самый первый будет по 40 копеек. Таким образом, тоже закупаться можно. Но ну, а я давайте продам по 41 копейке. Нажимаю этот лот, вот 41 копейка. А 5000 монет у меня нет, поэтому нажимаем 234. Запятую и все знаки после нее мы убираем и нажимаю кнопку продать. Операция выполнена успешно все хорошо и теперь мы видим что рубли у меня снова на балансе 95 рублей 60 копеек так вот просто можно купить продать монеты gold теперь я перехожу на вкладку вывод и чтобы вывести свои рубли находим рубль Нажимаем вывести и выбираем платежную систему, на которую мы хотим получить деньги. Вывод средства осуществляется в течение 72 часов. Минимальная сумма к выводу не менее 500 рублей, максимальная сумма за одну транзакцию не более 50 тысяч. Например, я выбираю Advanced Cash. Указываю сумму в рублях, тут тоже все просто. Тут мне пишут, что комиссия 4% это 20 рублей. Тут мне надо будет указать номер кошелька, поставить галочку, что согласен с условиями работы сервиса и нажать кнопку создать. После этого вроде как придет подтверждение опять на почту, что это я действительно вывожу деньги. И остается только ждать в течение 72 часов в рабочее время биржи нам поступят деньги на счет. Все элементарно просто, я думаю никаких проблем у вас с этим не возникнет. Пишите под этим роликом, интересен ли вам обмен в P2P, снять ли про это видеоролик как можно без всяких посредников, без различных бирж, прямо у себя в кошельке, купить и продать монеты. Тоже достаточно интересный функционал, не знаю я пока что криптовалюта, в которых это реализовано. Но ну, а на этом все.